Сегодня я хочу обратиться к президенту Республики Казахстан Такаеву Касанжимарту Кемелевичу. Уважаемый президент, у нас в Павловской области складывается очень анекдотичная ситуация. Итак, мы производим, наши предприятия, ГРЭС-1, ГРЭС-2 и другие, производят 32% электроэнергии. Однако, те люди, которые это производят, я имею в виду жители Экибастуза, в этом году могут остаться без тепла. ТЭЦ экибастузская, которая уже на ладан дышит, это, как мне говорят общественнику, это кусок металлолома. Износ составляет более 95%, и поэтому я хочу к вам обратиться с просьбой. Так как люди могут остаться без тепла и замерзнуть в, этот, в эту осень и зиму, я прошу вас отправить в экибастуз, Комиссию, государственную комиссию, выяснить, почему такая ситуация, выяснить, почему те органы, которые обязаны были выделить субсидии, выделить какие-то средства на ремонт этой, этим оборудование ТЭЦ Екатеринбургская ТЭЦ, этого не сделали, и поэтому ваши подчиненные звонят со станы и спрашивают. Ну неужели в Экибастузе такая ситуация тяжелая? Неужели это так и есть, что кибастуз может остаться без тепла? Да, я как член экспертной комиссии по... Э -э -э Антимонопольного комитета я хочу сказать, что недавно было заседание в Экибастузе, и нам так и сказали: если не заменить несколько оборудований, некоторое оборудование, то вообще мы не сможем работать. Это сказал нам директор. ТЭЦики, Поэтому я вас очень прошу прислать сюда или министра энергетики, или замминистра энергетики, или каких-то специалистов вместе с, ней, с ними, чтобы они здесь за неделю, за 10 дней все это выяснили, потребовали выделения денег и немедленно начали уже ремонт этого оборудования или замену этого оборудования.